Сорт томата желтая булочка. Иногда встречается название желтое печенье, но мне как-то кажется желтая булочка больше подходит для названия этого сорта. Вот такой вот оранжевого цвета полной спелости томат. Как бы сердцевидной формы. Это среднеспелый сорт томата. В высоту куст может достигать от метра пятидесяти до двух метров. Плоды от 200 грамм и выше. В первых кистях томат может достигать до 600 грамм. Формировать этот сорт лучше в два стебля. И томаты получаются более крупные. Обязательно требуется подвязка и также посынкование этого сорта. Очень высокая урожайность. Даже в самое холодное лето. Урожайность может достигать до 4 килограмм с куста. В разрезе томат вот такого красивейшего цвета напоминает тыкву по цвету. Очень мясистый, многокамерный, семян мало, по вкусу очень-очень сладкий. Выращивать этот сорт можно как в открытом грунте, так и в теплице. Назначение салатное у этого сорта, также очень вкусный получается томатный сок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.